Ну что ж, мы в эфире. Всем добрый вечер. Меня зовут Артем Нестеренко. Мы начинаем наш сегодняшний вебинар, на котором я сделаю обзор игры «Просыпайся продуктивным». Ребята, если вы меня слышите, напишите, пожалуйста, «Привет, Артем». Неважно, знакомы мы с вами или нет. Сегодня еще познакомимся. Если не знакомы, напишите мне прямо в комментариях сейчас «Привет, Артем», чтобы я увидел, что вы меня хорошо слышите и хорошо видите. Да, кто-то сегодня подстригся. Отлично. У нас прямо сейчас прямой эфир, лайв-трансляция. И мы с вами начинаем. Отлично, все, я вижу, звук пошел. Привет, Артем. Ребята, давайте, пока мы сейчас начали ровно, вовремя, пока люди к нам еще подходят, напишите, пожалуйста, откуда вы, с какого вы города. Напишите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь. Я бы хотел посмотреть географию, заодно, может быть, вы, повезет вам, и вы увидите, услышите от меня ваш город, там, где вы сейчас находитесь. Знаете, чем ценны такие вебинары? Это как э, трансляции с футболом. Они интересны тогда, когда их смотришь в прямом эфире и знаешь, что они идут прямо сейчас. Также и в, в нашем случае. Я вижу Уфа, Алматы, Крым, Черноморская, Киев, Казань, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барановичи, Новосибирск, Кызыл, Сургут, Москва, Орехово-Зуево. Привет! Вологда, Харьков, Санкт-Петербург, Рязань, Брест. Ну, в общем, у нас география все та же. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Может быть, еще какое-то э, какое будет место. Нижний Новгород, Ставрополь, Ужгород. Став... Вот, блин, техника. Все у нас все на одном, на одном вебинаре. Минск. Отлично. Ребята, что вас ждет сегодня? Во-первых, прежде чем я начну обзор игры «Просыпайся продуктивным», который начинается 2 августа, я бы хотел, чтобы вы после того, как закончится эта трансляция, обязательно связались с одним из наших партнеров, который дал вам ссылочку. То есть это наши партнеры, ребята, для, особенно отдельно для партнеров вам от меня уважение. Спасибо за то, что мы с вами в одном, на одном таком лайнере идем и обязательно после этой трансляции свяжите, чтобы свяжитесь с тем человеком, который вас сюда пригласил, чтобы вы могли узнать все подробности, как вы сможете подключиться к игре «Просыпайся» продуктивным. Сегодня именно я буду делать на этом обзор. Ну, а для тех людей, которые присутствуют впервые, поставьте, пожалуйста, единичку. Я вижу город Кёльн. Ольга, вам отдельный привет в Германию. Напишите единичку, кто вообще первый раз меня слышит. Ребята, поставьте, пожалуйста, единичку, кто меня первый раз вообще слышит сегодня. Ну, понятно, что вы меня видите первый раз, но вот... Слышите меня первый раз. Поставьте, пожалуйста, единичку. Привет, Артем. В день десантников. Ейск. Латвия. Круто. Расширяемся. Как-то я один вебинар вел, на котором было более 32 стран. Тогда было 2400 человек. Интересно, сколько сейчас у нас присутствует. У меня вот практически открывается статистика. Ну У нас... Практически 300 человек. Отлично. Я немного расскажу о себе. Как я уже сказал, меня зовут Артем Нестеренко, мне 37 лет, я живу в городе Киеве. И я сразу хочу вам сказать, что я не мотиватор, я не бизнес-тренер, я не учитель. Но я сегодня вполне возможно могу стать человеком, который покажет вам путь, и стратегию, как вы можете выйти на абсолютно новый качественный уровень, Я на новый качественный уровень вашей жизни. И я даже э, думаю, что вы сейчас можете к этому отнести скептически, это абсолютно нормально, потому что вы меня не знаете, а, те люди, которые меня видят впервые, слышите меня впервые, и у вас нет на данный момент никакого повода, может быть, мне доверять, но если вы такой же, как и я, человек открытый, который ищет возможности для того, чтобы улучшить свою жизнь, то, возможно сегодня за 40 минут наше мероприятие, будет примерно 40 минут, вы сможете получить определенный инструмент, прежде всего инструмент, который позволит вам повысить вашу продуктивность. Знаете, для меня этот мир разделился на две категории людей. Ну, естественно, это люди богатые. И люди бедные. И если к богатым людям вопросов нет, там все понятно. Многие люди думают, что им просто повезло. То я глубоко убежден, что им не просто повезло. Это люди, которые создали свою жизнь собственными руками, собственными мозгами и огромным титаническим усилием, которое направлено в действие. Поставьте, пожалуйста, три плюсика, кто знает состоятельных людей, которые сами себя слепили. Вот не было ничего, но они сами себя слепили. Просто взяли и сделали офигенный результат своей жизни. Они богаты, они счастливы, они здоровые, они наслаждаются этой жизнью, и даже многие богатые люди следят за своим здоровьем, потому что хочется пожить в хорошем теле, в здоровом теле, с таким хорошим лайфстайлом, таким определенным стилем жизни. Кто из вас знает таких людей? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кто знает людей, которые в этой жизни ничего не достигли. Они пытались, не пытались. Но вы знаете людей, которые просто проживают эту жизнь. У них минимум действий. Они бедные. Они, ну, не скажем, что они несчастливые. Но отчасти они не, живут неполноценной жизнью. И это люди, естественно, вполне, может быть, даже нездоровые на физическом уровне. Кто знает таких людей? У меня к вам вопрос. Как вы думаете, в чем разница между этими людьми? Почему мы живем в одной стране, Почему мы живем по одним и тем же законам, у нас ровно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но одни делают и получают результат, а другие не видят, что нужно делать и остаются на прежнем уровне или даже еще снижаются низ. Как вы думаете, почему? Много таких ничемных, они ленивые, много говорят, мало делают, увы. Напишите одним словом, как вы думаете, почему так происходит? Жизнь каждого в его руках, продуктивность, мышление в действии, в голове, нет действий. Я считаю, что у каждого из нас есть такое состояние, которое называется ресурсность. Это некое отношение к той или иной ситуации, к тому или иному дню, в который человек живет. Я часто встречаю, когда люди говорят о том, что, ну, Артем, я попробовал все в этой жизни для того, чтобы стать успешным, там, богатым, продуктивным и получить максимум от этой жизни. Я тогда говорю, ты можешь составить список дел, которые ты реализовал, которые ты попробовал. Ну и Обычно это заканчивается ничем, потому что люди, которые говорят, что я попробовал все, что я мог, их список даже не начинается на листе бумаги. И это на самом деле большая проблема, потому что это уходит в убеждение. Человек думает, что он все попробовал, но мы-то с вами знаем, что первый шаг к успеху – это амбиции, второй шаг к успеху – это действия. К успеху в результатах. Для каждого из нас успех по-разному определяется. Для кого-то 10 тысяч долларов зарабатывать в месяц – это невероятный фантастический успех. Для кого-то 50 тысяч долларов – это такой стиль жизни. Например, многие люди смотрят на шоу-бизнес, смотрят на звезды и говорят, ну понятно, эти звезды, они могут себе позволить многое. Несмотря на то, что эти люди не видят, какой титанический труд они прилагают, какая у них сфера обслуживания, какая у них огромное количество людей которые там платят зарплаты перелеты то есть просто оборотная Оборотная финансовая сторона там, такого человека, она огромная. Это да? не значит, что он там, зарабатывает 500 тысяч долларов, и все эти 500 тысяч долларов его лежат в кармане. Или второе, то, что люди говорят, которые находятся на второй стороне, к сожалению, их больше. Это люди, которые не достигли результата. Они говорят, не, ну это вот тот человек, он смог сделать, понятно, у него какие-то есть ресурсы, он знает английский язык, он там имеет образование какое-то, он спортом с детства занимается и так далее. И так далее. Но у нас у всех всегда есть какая-то точка стратегии с которой мы начинаем. И это люди, и 100% вас в вашей жизни так было, когда вы что-либо начинали, какое-то новое дело, какой-то новый вызов для себя, или, может быть, обещали начать с завтрашнего дня бегать, учить иностранный язык, выкладываться больше в бизнесе, больше читать, коммуницировать с другими людьми, уделить внимание своему любимому человеку, уделить внимание своему своей семье и так далее, и так далее. Но что-то шло не так. Третье, то, что я слышал, оправдание от людей, и это реально правда. 98% людей очень сильно себя жалеют. 98% людей, они а, оправдываются. Вот когда ко мне человек приходит, и задает вопросы какие-то, вот мы проводили мероприятия там, Mister Life, в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Москве в Киеве, в других городах, в онлайне проводил. И когда люди приходят, я всегда предупреждаю, что ребята, пожалуйста, задавайте вопросы, которые не будут говорить, почему у меня так не получается, не в таком формате. А я сделал вот это, вот это, вот это, и у меня нет результата. И вы знаете, как много вопросов сокращается, потому что большое количество людей обладает таким уровнем убеждений и таким уровнем мышления, что они рассчитывают на какую-то тотальную удачу, которая появится в их жизни и поменяет их, вот магия, знаете, вот что-то, что-то такое вот тотальная иллюзия, что в будущем произойдет какое-то чудо, и это чудо не происходит, и люди мне говорят, ты просто меня не понимаешь, да нет, я тебя понимаю, потому что я 30 лет прожил в нищете, Потом я начал менять свой внутренний мир. Знаете, я смотрел, я не знаю, выйдя ли вы это выступление или нет, я еще в 2005 году увидел выступление Бода Шефера, который прыгал по сцене, прям со слюнями, прыгал по сцене и говорил, что если ты хочешь стать богатым, например, ты хочешь заработать 1 миллион долларов, на чем ты должен сфокусироваться? Ну и люди там, нужно действие, нужен план какой-то. Он говорит, вы должны понять, каким вы должны стать человеком, для того, чтобы достичь этого миллиона долларов. Потому что тот человек, который сейчас, видимо, что-то делает не так. И прежде всего, все меняется внутри. И я говорю, что для меня мир разделился на две части. Одни люди, которые берут и меняются, и создают новые результаты, с имея навык определенный адаптироваться по то чтобы создавать там новые результаты. причем неважно, почему я сейчас так абстрактно говорю, потому что мы все с вами занимаемся разным делом. Напишите, чем вы занимаетесь. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы сейчас занимаетесь, Какой ваш род деятельности. Вы увидите, что это все абсолютно разные люди. Ну, может быть мы все предприниматели в большинстве случаев, или может быть имеем какой-то бизнес, или фриланс там, или может быть дополнительный какой-то вот усилия. Но по сути дела мы все занимаемся разным делом, поэтому я говорю абстрактно для того, чтобы понятно было, что для для вас новый качественный уровень, для меня новый качественный уровень, когда я начал заниматься самим собой, это были деньги, я хотел зарабатывать деньги. Для кого из вас деньги тоже? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Для кого из вас новый качественный уровень, это зарабатывать деньги? Но давайте сразу отвечать, зависит ли ваша продуктивность от того, сколько вы сейчас зарабатываете? Насколько вы воспринимаете слово продуктивность на то, чтобы вы зарабатывали деньги больше. Или, может быть, жили полноценной жизнью? И я вам хочу сказать, что я точно знаю, что вы можете в этой жизни владеть совершенно другим количеством денег, обладать совершенно другим статусом, и этот статус будет определять некий ваш... Вашу, вашу личность, как люди будут вас воспринимать. Знаете, есть разные реки. В одной реке бедные, в другой реке среднего уровня, в третьей реке богатые люди. Ну, это так взять, если немного метафору. И я точно знаю, что игра, которую я сегодня делаю, обзор «Просыпайся продуктивным», в которой будет принимать участие более тысячи человек из 18 стран, которая идет 100 дней. Вот 100 дней марафон, представляете, где вы работаете над своей продуктивностью. И суть этой игры заключается в том, что вы каждый день получаете от меня микрозадания. Я вам обещаю, что на, этот, на эту игру вам не надо будет там, тратить больше, чем одного часа в день. Но вы, получая эти задания, через слово «действия», сможете создать в себе внутри абсолютно новую личность, совершенно нового человека. И я вам хочу сказать, что вы будете очень приятно удивлены с тем человеком, с которым вы познакомитесь по завершению этой игры. Означает ли это то, что вам нужно идти на 100% до конца? Я бы очень хотел, чтобы вы дошли до конца, прошли все 100 дней. Я знаю, что вы потом еще будете мне говорить, Артем, давай больше, нам очень понравилось. Но ну, вы можете взять ту дистанцию, которая вам будет по силам. Но я точно знаю, что у нас есть такая фраза, мы просто делаем больше, чем говорим. И вообще эта игра, она возникла после того, когда... Я, эта игра возникла после того, когда я понял, что очень большое количество разных образовательных программ, самостоятельная какой-то работа, типа самодисциплина или типа сам занимаюсь личностным ростом там и так далее, и так далее, есть одна проблема. Было ли в вашей жизни так, что вы действительно начинали какое-то новое дело, может быть работать над собой, может быть вы хотели поработать над своим телом, набрать мышечной массы или может быть сбросить лишний вес, выучить иностранный язык, познакомиться с каким-то новым делом, со с основами маркетинга, может быть вы хотели повысить коммуникации, зарабатывать деньги, но в вашей жизни происходил вот такой вот динамик, вот такая вот динамика. Вы начинаете, у вас огромное количество энтузиазма, вы позитивны, вы смелый человек, вы принимаете решение. Обычно это происходит, человек берет лист бумаги, ручку и начинает планировать. Так, я сейчас поставлю себе цель что-либо сделать. И он начинает это делать. И в какой-то период времени, когда он начинает это делать, вроде бы все идет нормально. Это происходит так, что первые дни человек... Нормально действует, все отлично, полет нормальный, взлетели, что-то делаем, но как только эти препятствия, которые в принципе нужно преодолеть для того, чтобы выйти на хотя бы на микро-новый уровень, появляются на его пути, у него начинает появляться новая личность внутри, которая говорит, а жить когда? Тут раз друг, друзья позвонили, пригласили на день рождения, пригласили в ресторан, или какое-то событие про проходит, и неизбежно 99 процентов людей сталкиваются с тем что они попадают в такой стопор и у них на этом все заканчивается но знаете в чем большая проблема что человек который сделал какой-то рывок и его даже хватило на неделю на несколько дней или может быть больше столкнувшись с таким препятствием он не просто зафиксировался на этом уровне или вернулся в исходную точку а он провалился еще ниже. Ну а что, срыв уже так давай гулять так гулять. И срыв начинается вообще с откатом в обратную сторону. У кого из вас так было, что вы что-то начинали и на каком-то пути забрасывали? Вы, может, покупали какую-то программу, если там учили иностранный язык, или вы захотели бросить курить, может быть, у вас есть вредная привычка, или там ограничить, прими, там, вы вино любите, решили ограничить какое-то количество. Чувствуете, что все-таки придется расплатиться за какие-то свои действия? А ведь придется расплатиться за все действия. Либо получить награду за то, что вы делаете, либо нужно будет рассчитаться за те действия, которые вы не совершаете или наоборот совершаете во вред самому себе. Да, во все тяжкие. Было, конечно. И это сталкивается со всеми. И я с этим сталкивался. И мы когда начали проводить такие игры, где люди между собой соревнуются, кстати говоря, сегодня в конце у меня для вас есть сюрприз, обязательно, это недолго, полчасика еще, я вам покажу один сюрприз, который у нас есть. Очень приятный сюрприз, так что я вам рекомендую побыть до конца. И в этот момент, когда человек использует самый эффективный навык, я эффективнее навыка в кавычках еще не встречал, который называется «передоговариваться с самим собой». Вы, наверное, на меня слушаете и думаете, что это такое, что он тут нам заливает, а? Кто это такой? Что? Куда ты меня пригласил? Вы пишете человеку, да? Что это за парень в белой рубашке, наверное, из канадской компании, который мне сейчас будет впаривать что-нибудь? Вы абсолютно правы, я вам ничем помочь не смогу. Вот серьезно, вот смогу ли я вам чем-то помочь? Вот лично я вам ничем не смогу помочь. Я могу вам показать путь свой и еще, наверное, ну, пару сотен человек, которые здесь находятся, которые такой путь проходят. Или уже прошли. У нас а, были организованы несколько таких... Игр, эта игра проходит онлайн, вы будете иметь доступ к определенному сайту, где все, что связано, я немножко позже дам обзор, как будет проходить эти 14 недель, что вы будете делать, причем это будет проходить в разных часовых поясах, но все будут делать одинаковые задания, и задача такая, чтобы вы повышали свою продуктивность. На любом этапе нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что мы понимаем, что в какой-то момент мы могли бы быть лучше. Но есть огромное количество но, которые нас останавливают. И если вы относитесь к категории людей, которые занимаются личностным ростом, вы точно находитесь в нужном месте. Если вы занимаетесь спортом, и у вас есть уже привычка с дисциплиной к самому себе, то вы тоже в нужном месте. Если вы... Не занимайтесь спортом, не интересовались личностным ростом, скорее всего, вам это не подойдет, но это также может вам подойти, если вы об этом задумываетесь, что вам надоело то, где вы находитесь, на том уровне, где вы находитесь, и вы бы хотели сделать некий прорыв в своей жизни, который позволит вам действительно получать намного больше радости от той жизни, которую вы сейчас живете. Но я могу вам показать только путь. Изменить вы можете сами себя. У нас в игре будет принимать участие более тысячи человек. И самое главное, это движуха. Самое главное, это движуха, которая, а, я не знаю, вы, наверное, слышали про такое понятие, как токсичное окружение. Ведь во многих уже книгах описано, и вы, наверное, не от одного продвинутого эксперта слышали такую информацию, что окружение влияет на вас. Даже если возьмете 5 ближайших человек, которые вас окружают каждый день, то среднеарифметическое, об этом говорил чуть Джим Рон, это будет ваш среднестатистический доход. То есть взять 5 человек, суммировать его доход, разделить на 5, и вот столько вы и зарабатываете. И мы понимаем, что есть люди, на которые вас влияет положительно, есть люди, которые на вас влияют отрицательно. То есть они вас тянут вниз. Было ли в вашей жизни так, что вы встретились с человеком, или вам кто-то позвонил, а после этого вы чувствуете, что сегодняшний день закончился? Этот человек высосал с вас энергию. Причем он может не то чтобы там нахамел, он просто своим образом жизни. Он может живет в какой-то иллюзии, он оправдывается, обвиняет людей, там ведет себя неадекватно, просто ведет какой-то нездоровый образ жизни, и это тоже влияет на вас. И, кстати говоря, когда вы выходите из своего дома, запорожец на кирпичах тоже влияет на вас. А если бы там стоял Бентли, и темнокожий парень открывал бы вам дверь, это бы на вас по-другому влияло. То есть нас, все, что нас окружает, влияет на вас. И мы знаем, что токсичное окружение, оно действительно очень вредно, и от него нужно избавляться, и мне тоже пришлось это делать. И я понимаю, что либо я буду жить в токсичном окружении, но тогда не смогу выйти на новый уровень, либо мне придется сделать некие циничные действия. Но даже если вы с этим разобрались и сможете отказаться от своего окружения, которое тянет вас вниз, где найти вдохновляющее окружение? И вот у нас в игре «Просыпайся продуктивным» — это просто определенно окружающая среда, в которой находятся отборные люди люди не то, чтобы там мы их каждого, там, собеседуем или отбираем, но это люди которые хотят выйти на новый уровень. Это люди которые готовы взять на себя ответственность. Это люди которые готовы взять вызов, которые готовы своим собственным примером вместе с вами, если вы включаетесь в эту игру, менять свою собственную жизнь. И таким образом они на вас влияют. Потому что вы будете видеть фотографии этих людей, вы будете видеть видео этих людей каждый день они будут писать посты, и вы будете писать определенные посты, что с вами происходит в этой игре. И это влияет на вас. Я никогда об этом не говорил, но на мой взгляд, что самое ценное в этих играх, онлайн-играх, в которых есть вот эта геймификация, зарабатывать игровые монеты, я об этом тоже сейчас чуть позже расскажу, это то, что вы находитесь в продвинутом, таком вдохновляющем окружении, которое дает вам пример о том, что вы можете измениться. ребят. насколько вам интересно то, что я сейчас говорят, От 1 до 10 напишите, пожалуйста. Напишите от 1 до 10, насколько вам интересно то, что вы от меня сейчас слышите. Хотелось бы вам поучаствовать в таком, в такой движухе. Кстати говоря, вы увидите результаты в первые 30 дней. Это я вам даю гарантию, что за первые 4 недели вы увидите э, очень ощутимые результаты, реальные, потому что вам придется делать. Вам придется делать. 10, 10, 10. Отлично. Хорошо. Продолжаем. Но у меня для вас есть вопрос, что для вас быть продуктивным? Можете ответить одним или двумя словами. Что для вас, что значит быть продуктивным? Вот на мой взгляд, люди, которые продуктивные, их трудно назвать негативными людьми. Это люди, которые живут с энтузиазмом, позитивные. Это люди, которые проявляют смелость. Это люди, которые контролируют свою жизнь здесь и сейчас. И понимают, что им нужно делать, куда они направляют внимание. Это люди, которые направляют свое внимание на то, чтобы получить значительный опыт, чтобы повысить свою такую некую картину мира. У каждого из нас есть такая некая картина мира, так как мы мир этот воспринимаем. В моем случае, я помню, когда в 2004 году начинал вести публичные выступления, у меня очень тяжело было с этим, и, мой, и в моей жизни мой ментор определил что самое главное это мне научиться выступать перед другими людьми но мне жутко давалось это тяжело вот кто из вас когда-нибудь выступал перед другими людьми кому из вас тоже было тяжело выступать все во рту пересыхает ты не имеешь потеешь зеленеешь забываешь что тебе нужно сказать люди на тебя смотрят вот таким лицом а это нормально их выражение лица если вы посмотрите на улице то люди которых вот в принципе, все ходят вот с таким лицом, как будто все друг друга раздражают. И чем у тебя кривее лицо, тем ты больше как бы по статусу. И ты находишься, все, тебе всего каменеет, ты не можешь ничего воспроизвести. Но мой ментор мне тогда сказал, что Артем, тебе нужно как раз над этим работать. Ты прежде всего должен получить значительный опыт в этой теме. И я через силу, через какой-то стресс продолжал это делать и понял, что это навык. Это Такой же навык, как разговаривать, ходить, бегать, ездить на велосипеде, водить автомобиль. Это навык выступать перед другими людьми. И теперь меня, если есть возможность побывать на сцене, провести вебинар, меня хрена с два сгонишь отсюда, потому что я веду эти вебинары, веду живые выступления, езжу по другим странам, через месяц буду в Кыргызстане выступать, Москва, там, Украина и так далее. И это стало таким навыком, который раскрыл такой некий мой внутренний потенциал. Второе, я был очень стеснительный и я жутко боялся незнакомых людей. Вы представляете парня, которому там 20 лет, и он не может ни с девушкой познакомиться, да вообще у него просто это закрытый человек. Но я пошел, начал делать соцопросы для того, чтобы получить значительный опыт. И для меня вот продуктивность, это вот сейчас красивые слова я говорю. На самом деле в 2010 году для меня продуктивность была, она исчислялась просто деньгами. Сколько я зарабатывал? В 2010 году я не зарабатывал даже тысячи долларов в месяц. Моя продуктивность по моим меркам была ноль. Моя прототипность была ноль. И когда я увидел, что вопрос касательно меня, вот я слушал тогда, слушал тогда, как его сейчас, из Германии, Бода Шефера, вот я слушал тогда Бода Шефера, и он как будто для меня говорил, что тебе надо начать меняться. Тебе не надо винить внешние обстоятельства, но это обычно делают люди, которые, ну а что, я белый пушистый, вот белая рубашка, я белый пушистый, все виноваты, вот ему повезло, а мне не повезло, вот нужно от этого избавиться, и тебе нужно взять ответственность и начать путь перемены самого себя, и если говорить откровенно, то ваша продуктивность, она зависит от пяти, от пяти факторов, первое, какой у вас образ жизни, о чем вы думаете, о чем вы думаете, когда вы просыпаетесь? Чем вы занимаетесь, когда вы просыпаетесь? Вот у нас сейчас тут, наверное, находится, сейчас скажу сколько, 500 человек. И я на 100% уверен, что здесь есть несколько человек, которые каждое утро начинают с кофе и с сигаретой. Мы не будем спрашивать, там, поставьте плюсики или нет, но я точно уверен, что здесь есть люди, которые начинают день с сигаретой и с кофе. И это определенный образ жизни, за который придется заплатить свою цену. Некоторый свой день начинают с бадуна, некоторые свой день начинают вообще в обед, некоторые люди просыпаются уставшими, они просыпаются после того, как они спали, и они просыпаются, и они уставшие. И это вопрос, какой образ жизни? Может ли быть человек, у которого нет энергии? Какой, какой у него образ жизни? Второе, это то, что я уже говорил, кто вас окружает, с кем вы сталкиваетесь. Впервые вот вы проснулись, те люди, которые вас окружают, они вас вдохновляют, они вас мотивируют на то, чтобы вы что-то сделали. Или наоборот, вас тянут вниз, вас все раздражает, все плохо. Это очень важно, кто вас окружает. Нужно стремиться туда. И вот Я это не просто говорю, знаете, что вам нужно стремиться, идите, найдите способ. Нет, я вам дам этот способ. Как изменить образ жизни, как изменить свое окружение. Третье, это убеждения ваши, благодаря которым вы, в принципе, живете по своим законам. У каждого из нас есть свои правила, у каждого из нас есть свои какие-то законы, по которым мы живем. То есть это то, как мы воспринимаем этот мир. Это то, как мы воспринимаем этот мир. И я помню мои убеждения, что богатым людям просто повезло, потому что, представляете, с самого рождения я родился в самой обычной простой семье, в городе Харькове. И на протяжении долгого периода времени я видел, как мои родители пытаются зарабатывать деньги, но у них не получается. Я слышал эти разговоры, которые были внутри семьи, что мы и так делаем, и так, Юра, ну давай, Аня, давай это. -то. Мои родители разговаривали между собой для того, чтобы выйти найти способ. Но у них не получалось. Я слышал иногда некоторую ненависть к богатым людям от своих родителей. И во мне вот просто забивалось мышление, что быть богатым это либо нечестным способом, либо просто повезло. И когда я вышел в реальную жизнь и начал работать, куда я пошел работать? Грузчиком, сторожем. Дворником, разнорабочим. То есть я не мозги включал, а выбирал самый тяжелый труд. Самый низкооплачиваемый тяжелый труд. Понимаете? И это были мои убеждения. И вы даже не представляете, насколько мне сильно пришлось ломать самого себя. Есть такая фраза ⁇ ломай себя, пока другие тебя не сломали ⁇ Ломай свои внутренние убеждения. Пока тебя социум не задавил, что ты действительно жертва этого времени, и ты ни в чем не виноват, ты просто жертва. Это просто вот все плохие, ты хороший. Вот, да? Когда находишься в определенном, очень редко попадая в такое окружение, когда, ну, бывает там дальние родственники или какие-то дальние друзья, там раз в год где-то соберешься, и разговоры от таких, от которых просто волосы дыбом становятся, знаешь, Встречаешься, садишься за стол в ресторане с богатыми людьми, обсуждаются какие-то высокие вещи, которые после встречи в таком ресторане, ты выходишь вдохновленный. Вы было, было ли у вас когда-нибудь, что вы ужинали, обедали в окружении людей, которые богаче вас, которые действительно вот, ну, люди, которые порядочные, которые зарабатывают большие деньги, поставьте плюсики. У меня было так неоднократно, и ты когда по посидел, поужинал с ними, поговорил, ты как бы зарядился какой-то энергетикой, потому что… Все-таки мы живем в материальном мире, и если человек там управляет бизнесом, занимается, создает какие-то проекты, он в какой-то движухе находится, он в каком-то потоке находится, и ты как бы дотрагиваешься до него, и какой-то прям чуть-чуть берешь вот этот небольшой кусочек а, а, его энергии. И наоборот, бывает посидишь с кем-то, там такие разговоры, я помню, когда я начал заниматься бизнесом, но было еще старое окружение, и там первые года в бизнесе, это был 2005 год, 2006 год, и меня пригласили на некий пикник. И на этом пикнике было несколько семейных пар, но люди, скажем так, одного из самых низких слоев, то есть люди, которые на грани выживания. И я пришел на этот пикник с цветами, с подарком, я подарил там, кого было день рождения, мы там делали шашлыки, там, ну, там, пили вино, там еще что-то. И в какой-то момент началась агрессия друг на друга, на людей, на то. И я понимаю, что… ну вот. Блин, капец, просто хочется убежать от этого. Потому что ты в этот момент не то чтобы остаешься на этом уровне, а себя тебя высасывают энергию. И это является убеждениями. Четвертый пункт – это у человека либо у тебя есть смелость, либо ты наполнен страхами. Что не получится. Сколько людей не слышат свою интуицию, у них уже столько раз совпадало в жизни и время, и место, и люди в одном ключе, чтобы заработать там свой первый миллион долларов. Но у человека страх. Это страх, который настолько создает огромное количество причин, чтобы не двигаться дальше, чтобы лучше остаться и себе найти оправдание, что, в принципе, я же не бомж, но я же не в мусорке себе еду добываю, я, конечно, ем там какие-то макароны, там иногда могу позволить себе еще какой-то, но я же не бомж, значит, нужно как-то хотя бы это сохранять. Это проявляется страх, страх, который находит оправдание. И в очередной раз человек шаг за шагом находится с этим оправданием, он не понимает, Вроде бы как бы все правильно делает, но что-то сделать, какое-то сверхусилие, он это не делает и остается на том же уровне, а еще хуже спускается вниз. И пятое, это когда все надоело, ну блин, ну меня просто все достало, все достало, вот это, это такая некая, знаете, последняя черта, когда человек... Находится в неправильном образе жизни, когда его окружают те люди, которые его тянут постоянно вниз. Когда у него убеждения настолько, что он их не меняет, не меняет свою точку мировоззрения, не меняет свою картину мира. У него огромное количество страхов для того, чтобы что-то предпринять достойное. У него появляется пятый, мне все надоело. Пойду, набухаюсь. Пойду, включу, посмотрю телевизор. Пойду включу. Знаете, какая основа, почему люди смотрят новости? Потому что там показывают, что у кого-то еще хуже жизнь. Кого-то разорвало гранатой, кого-то там что-то произошло. там даже не хочу называть, вы сами знаете, какие там страсти происходят. И человек находит в себе оправдание. О, а я молодец, дожил до 23. Какой я молодец. И он находится именно в этом. Но я знаю, что вы должны знать, что вы сможете проработать свою продуктивность. И если вы сейчас со мной согласны, поставьте огромное количество плюсиков, что вы должны, что вы реально со мной согласны, что нужно менять себя изнутри сначала, что вам нужно создать, может быть, привычки миллионера. Может быть избавиться от каких-то вредных привычек, которые высасывают из вас энергию, постоянно, да, постоянно тянет энергию, но мы как бы закрываем, но я еще молодой, мне 40 лет, как бы я еще, ну ничего страшного, ну курю я всего-то 8 лет там, или еще что-то, да, ну пью кофе по 5 чашек, ну нормально, живой же смотри, хожу, ничего страшного, ну посмотри на Колю 37 вообще с бородой. Там, толстый, жирный, и его вообще колбасит, а я на 40 лет выгляжу намного лучше. То есть мы находим огромное количество оправданий того, чтобы вот оставаться на этом же уровне. Но я хочу, чтобы вы точно слышали от меня, что вы можете в ближайший месяц измениться. Вы можете увидеть этот мир как мир возможностей. И это касательно вашего восприятия, это ваша продуктивность, которая позволит вам выйти на новый качественный уровень. Но есть три важных фактора, которые, как говорится, must have. Вы должны точно знать. Прежде чем вы примете решение, что это ваше, ответ, вам нужно сначала принять решение. Первое, что вам необходимо, это у вас должно быть огромное желание получить больше, чем есть сейчас у вас в плане инструмента, денег, в плане вашего ощущения радости достижение какой-то некой свободы. Свободы для всех разные. Для кого-то это мобильность. Иметь свой лэптоп, путешествовать по всему миру и посмотреть, как его банковский счет пополняется, что расходы меньше, чем там, приходят деньги. Вот для мужчин это важно. Сколько бы мужчина не тратил денег, причем не важно, покупает он дом, несколько автомобилей, путешествует, покупает жене шубу, украшения. Его счет банковский должен при этом постоянно расти. Вот если у мужчины есть такой баланс, то он мегапродуктивен. То есть он организовал процесс, у него есть какие-то расходы, он балует свою любимую, он покупает детям, он инвестирует в себя, он ездит путешествует, но его банковский счет при этом растет. Это мегапродуктивность для мужчины. И у него сейчас должно быть желание получить больше, чем есть он, чем у него сейчас есть. Если вы с этим согласны, если у вас есть такое желание, поставьте, пожалуйста, один восклицательный знак, что у меня здесь. Вы можете мне подтвердить, да, у меня есть желание, я хочу получить больше, чем у меня сейчас есть. Вот представьте такую картину, пройдет ровно год, будет такое же прекрасное лето в следующем году, этот же день, этот же день недели, И у вас вот представьте ужасную такую картину, вы будете на том же уровне, как и сейчас. Вы просто прожили год и ничего не сделали. Какое у вас ощущение? Вот, вот, через год ничего не поменяется. Все то же самое. Работа, работообразная жизнь. Офис, проезд, автомобиль, транспорт, тот же супермаркет, на выходные в торговый центр прогуляться мимо Прада и так далее. Второе must have. Первое – это желание иметь. Второе, более сложное. Готовы, готовы ли вы принять вызов? Сколько раз вы думали о том, что нужно взять себя в руки? Сколько раз в жизни вы задавали себе такую планку? Так, все. Посмотрели фильм хороший с Вилл Смитом, или посмотрели какую-то игру, или про плаксивую какую-то эту, или посмотрели фильм «Основатель», может быть. Так, все, пора. Блин, ну почему, блин, почему все могут, а я не могу? Все, я готов взять вызов. Но потом мы с вами уже обсуждали, что происходит. Вы реально готовы? Готовы ли вы взять вызов? Потому что вызов – это ваша точка отсчета. Если вы доверитесь мне, если вы доверитесь тем людям, которые вас пригласили, если вы доверитесь и попробуете дать себе полезную, такую, знаете, этическую взятку, попробовать сделать еще один вызов и начнете игру, то я вас уверяю, что через месяц вы увидите офигенные результаты, которые будут проходить у вас внутри. Вы скажете ничего себе, назовете себя по имени и фамилии, будете смотреть в зеркало и скажете, слушай, ты меня радуешь? Как же так, мы с тобой не познакомились до этого. Ты же офигенный, тебе столько всего ресурсов есть. У тебя идеи гениальные приходят, у тебя правильный образ жизни, у тебя теперь вдохновляющее окружение. Ты посмотри, как у нас поменялись убеждения, это вы сами с собой будете разговаривать. У вас появилось больше смелости, страхи испарились, И вместо того, что вам все надоело, вы будете говорить, слушай, у меня движуха, я в потоке. Вы знаете, что такое в потоке, когда ты делаешь, у тебя все получается. Тебе начинают попадаться люди нужные. Тебе как-то все легко происходит. То, что что-то ты делегируешь, где-то ты что-то делаешь сам, но у тебя какой-то такой замес хороший получился, что ты реально начинаешь чувствовать состояние потока. Это движуха, движуха. И никто за тебя не создаст, тебе самому ее нужно делать. Но нужно попасть в специальную окружающую среду, понимаете? В окружающую среду. И третье, самое сложное. Первое, это желание. У вас должно быть получить больше, чем у вас есть сейчас. Второе, это реально сделать вызов. Если вы готовы, поставьте два восклицательных знака, чтобы вы готовы сделать вызов. Два, поставьте восклицательного знака. Кто-то пишет, Юля пишет, я, я тебе не доверяла. Да. <coughs> третье, это быть готовым к самому сложному. Готовы ли вы выйти в зону дискомфорта, выйти из этой скорлупы, которая вас сейчас удерживает вот в этом небольшом пространстве, вот, вот ваш, ваш мирочек вот такой, готовы ли вы сделать его вот таким? Готовы ли вы покинуть свою зону комфорта? Если вы готовы, ставьте три его слицательных знака, и со 2 августа, когда мы начнем… Мы это будем делать. Мы, будем, мы не будем так, что у вас сразу хард. Некоторые люди, знаете, Артем, я не знаю, смогу ли я пройти, это, это так тяжело. Я прямо сейчас начинаю думать про это. Меня бросают в пот, в меня летят стрелы. Мой муж над меня говорит, ты дура, куда ты влезла? Я не знаю, мне все это стрессово-стрессово. То есть у людей на этапе страха, знаете, это когда выливаешь себя на ведро холодной воды, страх находится, страх присутствует в тот момент, когда ты воду на себя не вылил. Вот когда вода, она льется доли секунды. И это невероятный, блажественный божественный кайф. Но вот этот момент, боже мой, холодная вода, там беременным нельзя, там остальным можно всем. да, там Выливаешь, И вот этот страх, он его не существует на самом деле. Готовы ли вы покинуть свою зону комфорта? Если готовы, три восклицательных знака. Три восклицательных знака. 2010 год. Мне было 30 лет. У меня нету энергии, ну такой, знаете, я вяленький. У меня нет денег. И самое страшное, что у меня не было… у меня такое залипание произошло в жизни, что я начал чувствовать, что у меня нет желания вообще что-то менять в своей жизни. То есть я начал в этом болоте тонуть, вот есть болото, оно засасывает. Нет энергии, нет денег, и самое страшное, не было желания что-то менять в своей жизни. Еще хуже у меня букет вредных привычек, которые бы я бы не хотел озвучивать здесь. Неправильное питание, вообще нет никакого понимания по поводу того, как, что для как бы для меня голова есть, в нее надо есть, как бы, да? Мальчик пытался объяснить жестами, что его зовут Хуан. Это я пытаюсь вам объяснить свое состояние 2010 года, когда понимания про питание нету, у меня токсичное окружение и прочее и критической точкой был январь месяц 2010 года я снимал э, на левом э, берегу квартиру мне нужно было платить за нее определенную сумму денег трехкомнатную и в январе месяце у меня уже не было суммы для того чтобы заплатить за аренду этой квартиры и мне очень сильно повезло это была критическая точка почему повезло потому что когда время пришло расплачиваться за квартиру хозяйка а, ее, блин, забыл, как звали хозяева, писать, уже столько уже, Веселина, о, спасибо, ее звали Веселина. Веселина а, не пришла забирать деньги за квартиру, потому что она там в январе поехала куда-то отдыхать. И она нам оставила сообщение, что, ребята, давайте, я вам доверяю, вы уже там какое-то время живете, я в феврале за вас получу двойную сумму, просто вот в январе сейчас платить не надо, но в феврале вам нужно будет заплатить за два месяца. И для меня это стало критической критическим моментом, потому что, э, потому что я понял, что если я сейчас что-то в себе не поменяю, то произойдет вообще очень страшно, то есть мне придется скатываться назад. И вот с этого момента я начал э, делать следующее: я начал менять свою картину э, мира. Прежде всего, я начал работать с своими убеждениями. Это то, что мы будем делать с вами в первую неделю игры, просыпайся продуктивным. То есть нужно, это психология. Нужно поменять свои действия, нужно поменять восприятие своего мира, чтобы вы увидели этот мир совершенно в других красках. Это психология. Я начал это менять, я начал видеть определенные результаты. Потом я начал искать определенные секреты, как получить больше энергии, потому что я понимал, что нужно изменить что-то в себе. Это самая главная, наверное, мысль и осознание вот тогда, 2010 года, начинался Новый год. Uh, январь месяц и я понимал что все этот год пройдет у меня под таким флагом поменяй себя и я потом добавил определенный режим дня образ жизни начал заниматься физкультурой начал uh, изучать питание и этот фонтан начал давать плоды то есть у меня появилась больше энергии больше идей начала появляться я начал я реально начал вот у нас сегодня у меня день сегодня начался в 4 утра мы сняли новый офис Uh, он находится на 25 пятом этаже, там три этажа, огромная веранда, там больше чем на 100 метров. И мы там сегодня uh, делали определенную видеозапись. Там я уже был в 4.45 утра. И обычно я свой день начинаю где-то в 5, 5.30, вот до 6 часов утра. Но вчера я лег пораньше, где-то в 21.00 я пошел уже отдыхать, я уже научился отключаться быстро. И это невероятное ощущение, когда твой организм спит в 21.30, реально спит. Хотя я знаю, что сейчас много людей, которые со мной будут, может, даже я вас буду бесить этим тем, что я вам скажу, что это правильный образ жизни, когда ты ложишься там, в 10 часов вечера, например, и просыпаешься до 6 часов утра, потому что это невероятно. Я сегодня стоял на 25 этаже, у нас был рассвет невероятной красоты рассвета что весь киев на ладони солнце значит рассвет и я чувствую как вот такое напоминание вот как пять лет назад когда я начал заниматься ранним подъемом не ранний подъем когда ты в три часа ночи лег после бурной ночи и поднимаешься что глаза как пружины вот так вот выскакивают а в тот момент когда ты выспавшийся когда ты полон энергии ощущение невероятного прилива энергии какая-то такая легкая эйфория в которой просто начинает сыпаться идеи и я сегодня Просто получил, может быть, он же был на 25 пятом этаже, поближе к небу, получил офигенный инсайт, просто офигенную идею, которая сейчас, в принципе, прокладывает совершенно другой маршрут по моему развитию бизнеса, куда я дальше двигаюсь. Просто, понимаете? Я точно знаю, что в 23.00 мне бы такое не пришло, это точно. И третий уровень был, это уже непростое, называется самоосознание когда ты уже получил определенные результаты, причем пошли деньги, и деньги пошли такие нормальные, знаете, вот я не знал, куда их тратить, честно говоря. А, то есть ты разогнался, у тебя много энергии, ты зарабатываешь деньги, там, конечно, было пар... несколько ям, в которые ты попадал, и, наверное, у вас так было, что когда-то что-то пошло, ты расслабился, как в джакузи лег, а тебя так, и ты понимаешь, что придется теперь еще больше под, подкорректировать свои действия для того, чтобы выйти на определенный темп. Итак, просыпайся продуктивным, игра. Самый главный подконтекст этого всего – это движуха. Представьте, тысячи человек, это точно, тысячи плюс, там больше тысячи человек, из 18 стран каждый день выполняют микрозадания, чтобы повысить свою продуктивность. Причем абсолютно любого участника вы сможете посмотреть, что он над собой сейчас делает, какой его результат, потому что мы все разные. Здесь принимают участие 20-летние, 30-летние, 40-летние, 50-летние, 60-летние, 70-летние, 80-летние. То есть люди абсолютно разного возраста, которые принимают. Самое главное это движуха. Ты входишь в состояние потока людей, которые находятся прямо в этой игре, и они меняют себя. И ты находишься в этом всем борще который тебя просто меняет этот водоворот в хорошем смысле. Ты напитываешься результатами, ты можешь отслеживать результаты других людей, ты работаешь над собой, кто-то тебя комментирует, там. ты кого-то комментируешь, ты находишься в игре, у тебя есть партнер по подотчетности, с которым ты двигаешься, ты о нем проявляешь заботу, он за тобой э, заботится. И таким образом, почему я говорю, что вы в первые 30 дней, вы даже в первые две недели увидите огромные перемены в себе, потому что вы начнете делать то, что будет давать вот это приятное ощущение, когда у тебя много энергии, когда ты становишься продуктивным. И, э, Первая неделя, первая неделя, мы начинаем 2 августа. Первая неделя, вот давайте три причины, почему вам стоит а, принять участие а, в этой онлайн-игре, в этой онлайн-игре. Первое, вы не будете изучать, вы будете делать. Вы будете просто делать, и это невероятный опыт с действиями связан, которые вы будете практически внедрять. Это ни с чем не сравнится, чем сидеть на лекциях и слушать, как быть продуктивным, как заниматься дисциплиной, как достигать свои цели, как хорошо быть на волне. Просто серфинг поставил и поехал. Вот, вот этого не будет. Вы просто будете делать. Вы будете делать. А мотивация у вас будет достаточно, потому что это построено таким образом, что выполняя задания, вы зарабатываете игровые монеты. Игровые монеты, которые можно обменивать на деньги, на ценные подарки и даже на поездки. И будет турнирная таблица где вы будете себя отслеживать в рейтинге. Вначале все будут одинаково двигаться. Потом пойдет постепенно определенное разделение. Кто-то где-то что-то пропустит, кто-то еще что-то. Кто-то не сделает задание, кто-то сделает задание. Но таким образом это тоже для нас будут уроки. То есть первая причина, почему вам стоит в этом попробовать, это один час времени в день, даже меньше. Час – это самое большее, что вам нужно будет инвестировать в это. Просто так э, это будет на самом деле меньше. Но в этот период времени вы будете делать. И вы будете делать то, что вас будет реально повышать э, на уровне продуктивности. Второе. Вы получаете достойное окружение. Вы не представляете, какое огромное количество людей будут вашими друзьями в ближайшую же неделю. В первую неделю вы познакомитесь с огромным количеством людей. И это люди, не которые хотят вам что-то впихнуть, продать или куда-то там завербовать или еще что-то, это просто ваши новые друзья. Мы ведем чемпионат мира по эффективности с конца 2015 года, в нем прошло более 10 тысяч. Вот сейчас вел чемпионат мира по бизнесу, там было на старте 4600 человек. Ребята, кто был в чемпионате мира по бизнесу? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто был в чемпионате мира по бизнесу, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вы посмотрите. Да, самое главное, это движуха. Движуха невероятна. Причем движуха, которая, ты понимаешь, что ты сидишь в своем городе, кто-то сидит в находке, кто-то находится в Владивостоке, кто-то в Лондоне, кто-то в Канаде, кто-то в Штатах, кто-то в Киеве, кто-то в Молдове, в Беларуси, в Казахстане. И вы все двигаетесь. То есть это весь земной шар участвует в этом невероятном, невероятной движухе. Вот посмотрите, сколько людей уже принимало участие в чемпионате мира э, по бизнесу. И третье. Это игра. Это, блин, прикольно. Понимаете? Вы находитесь в игре. Мы все... Кто себя чувствует еще ребенком? Поставьте смайлики. Кто себя ощущает еще ребенком? Или уже, я взрослый дядя с усами. У вас есть э, это, расчесочка для усов? Я не ощущаю себя ребенком. Мне 33 года. Какой ребенок? Я программист. Я программирую жизнь. Себе, им, людям, жене своей иногда могу пропрограммировать так, что она три дня в стрессе находится. Какой я ребенок? Если вы ребенок, поставьте смайлики, что вы тоже… Это то, что, возможно, вас может зацепить максимум. Это реально посоревноваться с другими людьми в создании новых привычек, в создании вот этого уровня продуктивности, который для вас будет максимально давать эффект. Итак, я сейчас делаю обзор. Uh, еще очень, у нас эта игра это тайна, вы понимаете, что против меня сейчас играют знатоки, как в игре, помните, что, где, когда, против меня играют знатоки, знатоки это вы, я типа вот как бы ведущий, и вы, наверное, сидите и говорите, слушай, дядя в белой рубашке, а давай мне пример какого-нибудь задания, чтобы, чтобы я мог оценить вообще, надо мне в это вляпываться или не надо, да, и... Я вам очень скажу, что у нас есть определенный секрет. Я не могу вам сказать задание, которое нужно будет выполнять. И я это делаю только из-за того, чтобы о вас позаботиться. Потому что вы сейчас начнете включать определенный, у вас тумблер так, проконтролировать, ваш мозг начнет оценивать. Надо вам это делать, не надо вам это делать. И скорее всего, какие бы я задания называл, вы бы говорили, да зачем мне их делать. Ну может быть там первая неделя она будет нереально мотивационная. то есть ну Даже не мотивационная, она больше такая неделя энтузиазма, которую я веду. Будет, у вас будет вдохновение, вы поймете, ага вот здесь можно поработать. Вы увидите, что люди вас начнут по-другому воспринимать, потому что вы кое-что себе внутри поменяете. Вы заставите ваш мозг работать по-другому. И вы увидите, как вы пробудите в себя креативно, Креативность – это не талант, это навык. Вы а, будете очень общительный, вы станете интересным, вам будут говорить, "Слушай, что тебе поменялось, что ты такой классный, что, что, так, что такое? Вот тебе вам будут говорить именно такие слова, да? В результате вы а, начнете думать по-другому, вы начнете видеть, как этот мир а, меняется а, в ваших глазах, прежде всего, потому что вы поменяли внутри. И самое главное – это будет новое поведение, вы будете вести себя по-другому. И это новое поведение сделает вам намного больше, чем то поведение, которое есть на данный момент, сейчас. А, вторая неделя. Вторая неделя – это работа с целями и убеждениями, которые у вас есть. Мотивация. Хотя я вам говорил, что я не мотивационный там, спикер, я не бизнес-тренер, я не учитель. Но я могу вам показать стратегию и путь, который поменяет ваше сегодняшнее состояние и сделать вас намного больше. Вторую неделю мы работаем с целями для того, чтобы поднять свою продуктивность, понять, чего я хочу, что я для этого должен сделать и как я должен себя вести. Третье – это физиология, режим дня, третья неделя, физкультура, правильное питание и определенные, э, и определенные у нас будут ритуалы в хорошем смысле, которые нам нужно будет совершать на постоянной основе, и это станет, возможно, вашим дальнейшим постоянным поведением. Четвертая, пятая неделя засекречена, но потом мы возвращаемся обратно, мы возвращаемся к образу мышления, мы возвращаемся к целям, мы всегда помним про физиологию и опять четвертая, пятая неделя. И на протяжении 14 недель вы начнете трансформироваться, вы, вы начнете меняться, потому что вы, я говорю, для этого нужно иметь свои желание, для этого нужно сделать вызов себе, я вам помогу вас сделать прямо в игре, сейчас вам просто нужно будет довериться мне и тем людям, которые вас пригласили. И третье, это вам нужно быть готовым выйти из зоны комфорта. Хотя это звучит, может быть, устрашающе, потому что я постоянно об этом повторяю, но на самом деле это будет очень просто, потому что вы делаете не один. В одиночку сложно, в одиночку можно все это делать, но вас ждет вот такой вот кирпич, который будет вас приводить к тому, что сделать это будет очень достаточно сложно. Кому это подходит? Или давайте сначала, кому это не подходит? Если вы скептически относитесь э, э, к разным родам идеям и инновациям или новизна, новизне, которая происходит в вашей жизни, и вы реагируете отрицательно, вам все не нравится, вы часто ходите вот с таким вот выражением лица, либо вы критик. Но я серьезно сейчас говорю, это не какой-то маркетинговый ход, чтобы там, определить какую-то нечисть на этом вебинаре, нет. Просто человек иногда может не подойти сюда. То есть это люди, которые не занимаются личностным своим развитием. Да? Мы тоже с этим сталкиваемся. Я тоже нахожусь в каких-то в окружениях, бывают люди на начинает, выносить мозг другим. Вот если вы будете писать, в чем-то разбираться, вот моя задача, моя задача, почему я это веду, мне это приносит огромное удовольствие, это раз. уже я знаю, я благодаря этой игре познакомлюсь с новым большим количеством людей, которые думают так же, как и я. Второе, я безумно получаю кайф от того, вижу, когда люди меняются, все задания опробованы на мне, и не только на мне, но и на на людях, которые находятся тоже здесь. И если вы человек, который чувствуете, вам, наверное, никто об этом, может быть, и не говорил, но если вы чувствуете, что вас люди избегают, и вы не готовы меняться, то вам, скорее всего, это не подойдет. Вам подойдет это, если вы испытываете голод к большим деньгам, если вы понимаете, что вам нужно объездить этот мир бизнес-классом, с индивидуальным трансфером, с лаунж-зонами, то вам эта игра подойдет. Потому что именно в такой движухе можно просто замутить и открыть огромное количество идей, которые вам дадут определенный толчок. Что вы получаете еще, когда вы подключаетесь в эту игру? Во-первых, это не единственная игра, и вы можете, у нас, подключаясь в эту игру, вы сразу получаете доступ к другим играм. В ближайшие несколько месяцев у нас будут стартовать еще игры, которые не связаны с продуктивностью. Но у нас будет игра Networking, это повышение коммуникации, как стать коммуникатором, как вести, как создавать связи. Игра Money Making, как зарабатывать деньги, как вообще открыть в себе канал, чтобы зарабатывать деньги. Чемпионат мира по эффективности. Может быть, вас заинтересует новая ниша бизнеса, и вы примете участие в игре Walks Wall Street. Волкс стрит на этой неделе у нас завтра отчетности, похоже, что у нас есть новый Волкс стрит Я пока не буду называть имя, но то, что там лидируют три девушки, это факт. Волкс неделю примерно получает около 8 тысяч долларов в неделю, 80 тысяч баксов в неделю примерно. И каждый статус, у нас уже есть несколько Волкс волл у нас есть... Тех, кто в этой игре принимают участие, возможно, вам будет интересно, но это не главное. Это не главное. Но есть разные игры, ребята. Более того, у нас внутри социальная сеть, и внутри этой социальной сети. Чем она отличается, почему там все происходит? У вас своя будет страница, вы сможете писать на стене, будет общая лента со всеми игроками, где вы будете видеть фотки, видео, писать посты, отчетность давать, потому что вам нужно будет делать замер на старте, потом через неделю вы каждый день будете писать то, что с вами происходит. И это внутренняя социальная сеть, мы могли бы использовать и Facebook, или ВКонтакте, или даже какие-то другие, там Инстаграм, может быть, но слишком много шлака в социальных сетях. Столько дерьма выкладывается каждую секунду в социальных сетях, что это очень сильно отвлекает. Поэтому мы приняли решение создать внутри социальную сеть, чтобы люди, которые играют э, в игру просыпались продуктивно», чтобы они могли коммуницировать между собой. Более того, выполняя каждый день задания, вы зарабатываете игровые монеты. Реально, игровые монеты. Пишите пост – зарабатываете игровые монеты. Кого-то комментируете – зарабатываете игровые монеты. Подписались на кого-то – заработали игровые монеты. Понравилась вам девушка или парень какой-то, вместо лайков вы можете насыпать ему игровых монет своих. То есть не просто лайки, а вот насыпать своих игровых монет. И у нас есть там интернет-магазин, который вы увидите, как, как эти игровые монеты можно менять на, на другие ценные подарки. Во-первых, это интересно. То есть внутренняя социальная сеть. Вы только зарегистрируетесь, вам сразу то, что вы зарегистрировались в этот мир, получите 100 игровых монет. Любое действие внутри этой социальной сети создает игровые монеты, которые потом можно менять на выгодные и вкусные подарки. Самое главное, что я для вас подготовил, дополнительный бонус, сюрприз, это игра, дополнение к игре, как создать мышление миллионера. 35 видеоуроков. Каждый день будет открываться новый видеоурок. Этот курс, который написал я, потому что мне благодаря определенным переменам внутри удалось превысить и тут этот уровень. И многие из ребят тоже, которые здесь присутствуют, у вас пригласили. Они тоже проходили курс «Как создать мышление миллионера». 35 видеоуроков. Вообще он стоит 10 тысяч рублей со скидкой. Но вы его, все участники игры «Просыпайся продуктивным» получают его абсолютно бесплатно. В подарок. Это будет вам подарок для тех, кто принимает участие. Игра начинается у нас 2 августа. Стоимость игры всего 8 долларов в месяц. Но продается абонемент на год, то есть абонемент стоит 100 долларов. 100 долларов вы платите и вы получаете год э, ко всей этой движухе, ко всей этому окружению продвинутому, которое будет внутри. Чтобы вы на протяжении 12 месяцев смогли быть в правильном окружении. Сейчас у нас за две недели, за две с половиной, сейчас 3 недели заканчивается, зарегистрировалось 1600 чем-то человек. И эти люди, которые будут принимать участие в игре спасе продуктивны. в других играх, вы будете видеть, как люди меняются, трансформируются и получают результат. Ребята, кому из вас интересно? От 1 до 10 напишите, насколько вам интересно. Прежде всего, я бы хотел спросить тех, кто к нам присоединились. И для того, чтобы создать такое некое доказательство, я бы хотел попросить ребят, которые проходили у нас чемпионат мира по эффективности или чемпионат мира по бизнесу, не могли бы вы написать одно предложение, которое… Как вы можете дать обратную связь? Что, с вами, что для вас был чемпионат мира по эффективности или чемпионат мира по бизнесу? Напишите, пожалуйста. Я, вот, я почитаю то, что ребята здесь пишут и передам это вам. Да, Давайте еще раз. У нас игра стартует 2 августа. Игра идет 100 дней. Вы можете играть в нее столько, сколько вам нужно будет. У нас будут ценные призы за, за призовые места, будут ценные подарки, но я бы не хотел сейчас вас провоцировать какой-то меркантильностью. Пускай примите решение согласно вашему желанию, вызову и готовности выйти на новый уровень вашей жизни, то есть выйти из зоны комфорта, и тогда я уже в игре скажу, какие у нас будут подарки там за призовые места. Uh, мне чемпионат мира дал понимание того, что я могу гораздо больше, чем я делала и думала. Это взрыв. Так, ребята, кто у нас проходил чемпионат мира по эффективности? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Так, один из моих потолков точно пробит. Хорошо. Uh, преодоление внутреннего тормоза, мировоззрение поменялось. Так, чемпионат мира, это реальный заряд энергии, вообще выросли крылья, я стала крутой для самого себя, благодарю Артем, это просто круто проходило, так, у меня уже побежало, не успеваю, так, Артем, беременна, девушка, можно участвовать? Да, можно, но вы э, сами должны оценить, что можно будет делать, а что нет, но там у нас нету таких, что вам нужно будет прыгать с парашютом, так, включила в жизнь, стал достигать цели, понял, на что способен, да, еще бы добавил, выиграл iPhone, стал чемпионом мира по бизнесу, так, ну вот, ребята, вы сами посмотрите, вот у меня сейчас чат, просто я не успеваю. Для меня это было выход из зоны комфорта, за что я очень рада. Так, У меня все поменялось, и мышление, и поведение, так что это круто, чемпионат. Появилось больше смелости и уверенности. Это перезагрузка, это было открытие новой себя, это был невероятный подъем и рост веры в себя. Но увидел огромное количество комментариев, а, те, кто пишут, и <coughs> я просто очень рад, что это происходит. Смогу ли я вас поменять? Я могу показать вам путь. И если вы... Действительно, у вас совпадает, что вы хотите больше, вы готовы сделать этот вызов, вы готовы окунуться в это окружение, вас, возможно, будет даже вначале, будете себя чувствовать дискомфортно. Но это именно то, что вам и надо, потому что все наши результаты находятся вне нашей зоны комфорта. Я постарался сегодня вложиться в час для того, чтобы объективно и внятно объяснить, что мотивация будет больше. Это этап соревнования. Когда есть соревнования, всегда мотивация больше. Но вы только можете. Вы должны сами себе будете помогать. Не тестировать. Получится, не получится. А я сейчас сделаю, а вдруг я буду... Если вы будете сопротивляться, это тоже определенно. Будем над этим работать. Но вам важно, чтобы вы сами для себя решили. Я хочу жить на другом уровне. Я хочу зарабатывать больше. Я хочу окружать себя другими людьми. Я хочу быть в какой-то движухе. Я хочу быть в состоянии потока. Вот если у вас эти все я хочу, я хочу есть, просто сейчас на уровне желания, вам просто нужно прийти в эту игру. Посмотрите, что у нас там внутри происходит. Обратитесь к тем людям, которые вас пригласили, чтобы вы могли получить дополнительную консультацию. Мы начинаем следующую. Ну вот, 2 августа мы начинаем. Среда будет. В среду. Ура! В среду мы начинаем. И погнали. Это будет невероятное путешествие. Я позволю себе сказать, что здесь есть люди, для которых... <coughs> здесь есть люди, которым далеко за 40. И которые называют... Такой, такую игру, которую они прошли уже, самым главным событием в их жизни. Самым главным событием, которое запомнилось. Потому что все, что для этого было, это какая-то неинтересная, работообразная жизнь, которая вынуждала постоянно рождать убеждения, которые тянут тебя вниз. Вы заслуживаете больше. И я точно в этом уверен, что я был абсолютно нищим. Я создаю себя сейчас. И мне много еще над чем работать. Но у нас есть уже полторы тысячи человек, которые очень сильно отличаются от тех, кто находится вне этого вебинара. И вам нужно попасть в этот котел для того, чтобы вы пропитались энергетикой успеха. Для того, чтобы вы просто настолько пропитались эти, и вы вошли в правила. Вы, наверное, слышали, что самое тяжелое – это заработать первый миллион. Потом как-то легко зарабатывается, и думаешь, почему так сложно было первый зарабатывать. Ты обитаешь определенные привычки, ты привыкаешь к новым действиям, это тебя не напрягает. Ты перестаешь думать о том, как не меньше делать, чтобы больше получать. Ты начинаешь искать, конечно, ну, выгодные какие-то пути, но у тебя все происходит по-другому. И ты используешь элемент рычага, чтобы получить максимум. Я вас уверяю, вы достойны большего, и вы это можете получить. И то, что вы были сегодня здесь, это непростой знак для вас. Но в очередной раз время, место и люди совпало, но решение за вами. Что вас ждет дальше? Кого из вас сейчас, ну, скажем, я бы, наверное, не говорил, что вы такие, а, круто, наконец-то, но вам нравится эта идея, поставьте, пожалуйста, плюсики. Я заработал денег, построил себе режим дня, самое главное, вылезла из своей раковины. Кому из вас нравится эта идея, поставьте, пожалуйста, плюсики. Сейчас у каждого из нас внутри есть две личности. Одна, которая наваливает, и она сейчас побеждает и говорит, классно, наконец-то, хозяин, мы сейчас сделаем прорыв. А есть такая личность, которая подкидывает сомнения, она внутри вас тоже находится. Бывает же у вас диалог между надо, не надо делать, стоит, не стоит. Молодые парни есть, вот девушка симпатичная, подойти, не подойти. Вот если только подумал, подойти, не подойти, тот, который скептик, затянь, ты уже не пойдешь. Вот молодые ребята, кому там вот еще холостые, впереди вся жизнь, да, девушка увидел симпатичную, и вот если смелость не проявил в первые секунды и не пошел с ней знакомиться или сделать ей комплимент, а начал рассуждать, как она вам обом... Все, шансов больше нет. И девушка иногда смотрит, и вроде тоже парень нравится, да, и ты думаешь, и девушка стоит, думает, так да подойди ты уже, ну что ты сышь? давай подходи уже, да. Что нужно в этот момент сделать? У парня куча сомнений, страхов. Нужно девушке подойти, взять его за руки и сказать, я знаю, тебе сейчас страшно. Давай сейчас я отойду, и ты сделай снова. Будь смелее. да?". Но такого не происходит, потому что девушка подумала, сказала, о, понятно, с икунами нам не очень хочется иметь дело. Но вот этот скептик внутри вас, он проснется завтра утром. Завтра утром он придумает несколько причин, почему вам нужно оставаться на том же уровне, на котором вы сейчас находитесь. Я так умно говорю, как таким же уровнем. Короче, где вы сейчас находитесь, вот в том месте, причем во всем, в пространстве. Он вам будет говорить, куда ты лезешь, успокойся. Может, ты станешь продуктивным, начнешь больше зарабатывать, бандиты подойдут, начнут тебя рекетировать или еще что-то. Зачем тебе это надо? Короче говоря, он придумает очень много умных вас внутри, будут появляться сомнения. Почему стоит не лезть и не высовываться? Деньги любят тишину. Лучше так, давай так, все, нормально. Вот здесь уже вам нужно точно принимать решение сегодня. Самое лучшее, что вы можете сделать, это довериться, включиться в игру, а дальше вы уже посмотрите. Выйти из игры можно всегда, вас никто не обязывает сидеть там и выполнять. Вы можете отказаться в любой момент. Но это самое страшное. Я не знаю, какая причина может быть такая, чтобы от этого... Отказаться от того кайфа, который вы там будете получать. Вот ты стоишь тут, вы-то сидите, а я вот, видите, стою. тяну вас и говорю, ребята, давайте на новый уровень. Ну что ж, с кем мы увидимся в игре, ребята? Поставьте большое количество восклицательных знаков. Кто 2 августа стартует вместе с нами? Поставьте огромное количество восклицательных знаков, чтобы мы увидели, кто принимает участие в этой игре. Я жду от вас обратную связь, небольшая задержка. Маргарита Жуков была первая. Сергей Осанов. Особенно, когда терять нечего, чего бояться. До встречи. Похоже, конец лета и начало осени будет жарким. Это круто. Я наслаждаюсь большим количеством восклицательных знаков. Вы тоже это видите. Сюрприз я назвал, Валерия. Вы, наверное, немножко предремали в этот момент. Все участники игры «Просыпайся продуктивным» получают бонусом семинедельную онлайн-программу «Как создать мышление миллионеров». 35 видеоуроков от меня. Стоимость 10 тысяч рублей там, или 190 долларов вы получаете эту игру абсолютно бесплатно, это вам сюрприз, это не, не по программе, это не по программе, это не маркетинговый ход, который был там заранее там с, связан. Ребята, большое спасибо, с кем я виделся впервые, был рад с вами познакомиться, я уверен, что вы еще много узнаете про а, тех, кто сюда приходит. Если вы чувствуете, что вы не идете в эту игру, то это тоже нормально, не надо расстраиваться по этому поводу, не надо и радоваться по этому поводу, здесь ничего хорошего нету, как и ничего плохого. Просто все остается так, как и есть. Просто будет завтра новый день. Завтра будет четверг, пятница, потом суббота, среда, понедельник, воскресенье. Все будет нормально, все будет то же самое, ничего меняться не будет. Так что все отлично. Большое вам спасибо, с вами был Артем Местерянко, до встречи 2 августа. Срочно обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили, чтобы они вам дополнили информацию и объяснили, как зарегистрироваться и получить годовой доступ к нашим играм и к приложению Прорыв. Пока-пока.